Вот такой получается черновой мультфильм, где что они делают, в какое время делают. Представляете, 6 минут – это 9 кадров надо нарисовать.